Тема сегодняшнего эфира «Инвалидность – это приговор». Ко мне обращаются сейчас много людей с психосоматическими заболеваниями. И я показываю и в прямых эфирах, и в работе личной, что причина находится внутри нас. Что заболевание – это то, что мозг думает, тело чувствует, и что-то вы не проработали, и поэтому тело кричит, чтобы вы с этим поработали. Что же касается инвалидности, то здесь очень большая проблема. Сейчас, когда все еще идет война, и когда она закончится пока что неизвестно, надеемся на более быстрый исход победы нашей, будет очень много людей, которые пострадали. И будут страдать долгие-долгие годы. Мир показал, как люди долго находятся в тяжелых последствиях от травм психических, физических и так далее. Сегодня обратился ко мне человек, мужчина, 40 с чем-то лет, не помню сколько. У него семеро детей. Они с женой работали. Они с женой э, подымали детей, и случилось несколько лет назад, когда случился у него инсульт. И вот он пишет о том, что хочет попасть в Германию на реабилитацию, но жена всячески противится. Я начала разбираться, а в чем же, в чем же проблема? Как эта жена противится? Да, не работает левая рука и левая нога, он инвалидной коляске. Да, он ощущает себя ненужным. Да, есть ощущение вот этой никчемности, это понятно, и я сама прошла многие свои проблемы, сама являюсь инвалидом, и когда мне как-то маршрутки я ехала, машина стояла на СТО, и я ехала на маршрутке. И когда я показала удостоверение, обычно я платила за свой проезд, а тут я хотела, у меня не было просто большая была купюра, и я не хотела, чтобы мне давали мелкими. Ну, думаю, есть у меня удостоверение, почему я не воспользуюсь своими правом. И я помню, как водитель сказал: «А где вы купили это удостоверение? Меня всю просто аж переломало. Я тогда поняла первое, что их, они, мы раздражаем. Действительно, на себе это испытала. Мы раздражаем и государство, мы раздражаем и своих родных и близких. Теперь внимание. На уровне государства это вообще тема. Когда будут говорить, мы вас туда не посылали, и, и много еще чего будет такого. Так вот, когда дома вас не поддерживают, когда вы ощущаете свою ущербность, напомню вам еще раз, друзья, что все, что происходит, оно происходит не почему то а для чего-то. Не тому, что... А для чего? Для чего? Навищу. Конечно, большинство людей не хотят понимать, для чего. И вот этот мужчина жалуется о том, что поддерживал жену, давал ей любовь, ласку, что у них хорошие были отношения. Ну, деток нарожали семеро, самому младшему четыре годика, самому старшему семнадцать. И сейчас ему обидно, что жена его перестала поддерживать и даже не поддерживает его, что он собирается в Германию. Как вы думаете, в чем причина? Как вы думаете? Я выскажу свои предположения, исходя из того, что я услышала от него, и исходя из другой моей работы, опыта в этой теме. Хочу сказать так что мы больные, ущербные, никому не нужны. Услышьте это и перестаньте ныть и плакать. Да, на какое-то время нас поддерживают. Да, на какое-то время нам дают костыли, будь то это последствия инсульта, будь то это последствия автомобильной катастрофы, будь то будь то.. После войны сейчас будет очень много людей. Только вы сами можете вытащить себя. На какое-то время вас будут поддерживать, на какое-то время вас будут вам помогать. Родные, близкие, государства. А дальше? Почему многие спиваются, умирают, заканчивают жизнь самоубийством? Потому что они ощущают свою ненужность. А сколько есть людей, которые себя подняли? Сколько есть людей, которых трудность закалила, и они стали мудрее, сильнее. Они стали примером своим показывать, как жить, танцевать, любить. Возьмите никого, ничего, Возьмите Дикуля. Возьмите массу других примеров, просто возьмите и загуглите. Люди, которые восстановились после травмы, после потому, просыпанного позвоночника, после и так далее. Я это говорю не только потому, что я знаю этих людей. Я также это говорю потому, что у меня вот этот глаз был минус 8 после герпетического кератита, когда мне уже сказали, что приготовьтесь к бельму, потому что не будете видеть, будет просто бельмо вместо дырки, которая выедал, выедал герпес, герпетический кератит. Вовремя не поставили правильный диагноз, залечили. И... Но это нужно было. Это мне нужно был этот опыт, чтобы научиться хотеть, мечтать, видеть, видеть хорошие, видеть в людях хорошее, видеть возможности. Это мне нужно было для того, чтобы я сейчас создала курсы, помогала вам. Я не просто психолог, психофизиолог, психотерапевт, имею медико-биологическое образование. Я еще человек. И на меня тоже сваливается очень много всяких проблем. Но проблемы это... Не проблемы, проблемы это задачи. А жаловаться на то, что женщина вас перестала любить и ценить, то не нету жизни, которая стабильно. Запомните, стабильно только вонючие болото. Если вы встретились для того, чтобы на любви, на сексе, наработать детей, если вы не росли оба, и жена ваша тоже не брала ответственность, когда знала, что вы зарабатываете меньше, чем она, ну, судя по тому, как я у него выяснила. Она тоже, ей был приятен процесс. И теперь, когда вас жизнь долбанула, посадила в коляску, то, наверное, стоит задуматься, а что мне делать? Как мне, сцепив зубы, выкарабкиваться? Какие делать упражнения? Сидеть, листать, пока у вас есть правая рука, у вас есть мозги. Вы можете смотреть, читать, говорить. Благодарите за это. Изучать в интернете. Массы информации, столько раньше не было. Моя мама, Царство и Небесное, пережила два инсульта. Она не хотела жить. Она говорит, зачем? Я не могу говорить, мне ходить тяжело, руки не держали, пальцы не держали. И я помню, как мы помогали ей разными способами, чтобы она захотела, потому что человеку нельзя помочь только, когда человек сам не захочет. И вот разными способами э, и я, и, и мои сестры мы помогали и поддерживали, как могли. Мы разными способами уговорили, убедили ее, чтобы она, сцепив зубы, делала упражнения. Она отказывалась от дорогих массажей, от реабилитации. Ну, денег ей было жалко. Но это другая история. Но она все равно работала. Она любила работать, поэтому чистила картошечку. И ручки не держали, но она старалась. Плакала, психовала, но делала. Молилась, делала. Разные упражнения, которые только давали. И она справилась. Умерла она. Просто уже умерла, потому что были другие причины и болезни и возраст и вот когда мне пишут и жалуются не мне и только вот вижу сколько людей просит молят дайте помогите да люди помогают и будут помогать и на этом общество построено Но до тех пор пока вы не возьметесь сами не всыпив зубы не начнете работать над собой вы паразит понимаете я это тоже понимала, когда я себе сказала так, ты будешь висеть такая жалкая у родственников на, на их шее, баразитом, или ты возьмешь себя в руки и, и начнешь двигаться. А особенно после смерти сына я думала, а зачем жить, смысл какой. Поэтому мы все переживаем в той или иной мере стрессы и проблемы. Но одни поднимаются и идут, а другие висят висят на ком-то и ищут причину в ком-то. Ищут причину в ком-то. Поэтому сейчас война. Сейчас будет много, много нового посттравматических синдромов. Будет очень много людей, которых нужно будет поддержать, а дальше им нужны будут не психотерапевты. Им нужны будут тренеры личностного развития. Психолог, психотерапевт это на первом плане. А дальше нужно брать себя в руки и качать свой дух, делать нечто новое. Как Ник Вунич без рук, без ног живет. Вы посмотрите его историю. Сколько других людей, которые встали после того, как лежали, встали. Он пишет до сих пор, Вот пишет и пишет, строчит и строчит. Потому что я ему объяснила, что если ты на вышли вы, вы зараб, ну, столько сделали детей, значит, надо было думать головой, зачем вы их делаете, как вы будете их воспитывать. И если на, вы были здоровы и помогали жене, ладили, целовали, помогали, поддерживали ее, и ее это устраивало, она зарабатывала там. Больше, чем вы доработывали. Но когда вы сели вот так вот в коляске, вот этот вот, то вы уже раздражаете. Долго вы никому не нужны такой. И нечего тут ныть и плакать. Посмотрели, кто у кого, кто, у кого получилось. И делаете. А люди в основном привыкли, чтобы их жалели. И на этой жалости раскачивается вот эта вся информационно-психологические психо информационно операции. Я сейчас не буду далеко уходить, вы прекрасно знаете, про что Потому что когда люди не берут ответственность за себя, а им, они привыкли, что за них кто-то решает, что они им должны, то вот это паразитическая такая часть наша, дает нам уничтожение самоуничтожение когда мы взрослых жизнь но и зущалась раньше, мы домовлялись но это было в прошлом до сих пор вот пишет шпарит. это было в прошлом сейчас вас жизнь поставила пред фактом значит что-то вы делали не так услышьте меня значит что-то вы делали не так вы думаете когда у меня вот было с глазом я что, не анализировала, что я делала не так? Я анализировала, и я поняла, я провела анализ. А потом взяла себя в руки и начала действовать. Когда увидела, что ожидаемую пересадку э, роговицы, когда я ждала, что меня будут пересаживать, когда увидела, приехала женщина с пересаженной роговицей, и как она у нее отслаивается, я поняла, что ждать нет смысла. Что нужно что-то делать другое. Я перестала привязываться к ожиданиям, что мне пересадят роговицы. Но это я свой опыт рассказываю. Потому что мне было неудобно и стыдно висеть у кого-то на плечах, на шее. Я поняла, что больная и несчастная никому не нужна. Поэтому я работала, и до сих пор работаю. Скрипя зубами, я делаю то, что мне больно, что мне неприятно, но я делаю. Радуюсь, благодарю, учусь с людьми общаться, давать. Еще раз давать, еще раз давать. И навыкам новым обучаюсь и вас учу. Поэтому если вы сидите и говорите: та, да, война, какие там мужчины, отношений, нету не надо никаких отношений. А душе хочется ласки, нежности, любви. Смирилась? Но иди по наклонной. Денег у меня нет, я вам пойду на курсы, я вам пойду еще куда-то. А сама транслирует э, убогость, э, неуверенность и, и жертву. Он сидит и шпарит, продолжает жаловаться, объясняет. Не надо писать эти все вещи, надо просто ищи способы, искать способы, как. Читать имные книжки, вкладывать в себя, деньги вкладывать в мозги свои, а не писать тут. Э, там пишут, я сейчас там идет там маленькая реклама на консультацию, кто хочет себе найти найти мужчину на сайтах знакомств, и вы сделали кучу ошибок, приставайте делать эти ошибки, приходите, расскажу, покажу. И пыша якаюсь, чему? Ну вот по-другому не могу сказать. Не фотографии, ни... о то никого не слухайте, о то посмотрите, краще фильм, о такие то, о то вам ото гроши грошевыкачать. Боже, это же жлободрон, вот такой же жлободрон. Которые вот сейчас вот пишет человек, который э, на коляске. Жаловаться. До тех пор вы перес, не будете получать новых результатов в своей жизни. До тех пор, пока вы это жертвами. Это есть жалобщики. Это жертвы, это несчастные овечки. То же самое это касается и в отношениях, и в здоровье везде. Вот, собственно, и все. Поэтому инвалидность – это не приговор. Инвалидность — это способ роста. Любая болезнь — это способ роста. Любая неприятность — это рост. Любая боль, любая потеря — это рост. Если вы внутри собой не воюете, не работаете со своей ленью, со своими дурацкими привычками, которые вы понимаете, если вы не устраиваете войну с собой, не идете на страх, там, где хочется, но страшно, вам Вселенная устраивает войну. Нам, мне, вам. В виде болезни, в виде утраты, в виде потери, в виде войны. И каждый понесет свое. Сейчас очень многие слушают прогнозы. А прогнозы все говорят. Победит добро, если вы будете работать над собой, каждый, я, вы, каждый из нас. А не ныть и стонать. Хочешь нормальных, здоровых отношений, иди учись разбираться, строить отношения. Учись... Говорить с мужчинами и так далее. Если тебе страшно, тебе мама сидит, она там тебя запрессовала. Иди к психотерапевту. Много ходи, вкладывай в себя. А не жалуйся, что мне не помог психолог или там кто-то там виноват за вас. Это вы находитесь в своем мирке, вот в этих, в этой тюрьме своей. Поэтому инвалидность это не приговор. Болезни, одиночество это тоже возможность роста. Если вас все устраивает, да не вопрос. Но если вы чего-то хотите, значит, нужно сделать то, что вам не хочется делать. А это первый шаг, а это страшно. Ну и, конечно, понимать, ради чего? Зачем? Зачем вам? Потому что просто столы подушечки и тёмать жиночку всего мало. Надо становиться бляха-мужиком, учить Учиться новому, зарабатывать деньги, чтобы от этих семерых детей поднимать. А то я такой был добрый, я такой хороший, а, то, а теперь если я на колясе, то я уже не треба. То есть а такие ты уже был и добрый. Тут твои галлю... галлюцинации. Как женщины иногда говорят, там, я там после в... вдова после значит, смерти мужа, и там начинают какие-то называть там несчастности свои. Как начинаешь выяснять, а там и до его ухода не было жизни нормальной. Но она зацепилась на том, что она вдова, бедная и несчастная. Причина только у вас самих. Все, точка. Причина только у вас самих. Поэтому инвалидность это не приговор. Инвалидность, любая болезнь, это вам щелбан, в лоб. Займитесь собой. Это вам Бог посылает. Бог посылает новые уроки, и до тех пор вам будет лупасить эти уроки в лоб, в затылок, куда угодно, до тех пор, пока вы не сделаете выводы, и не скажете, а что я делаю не так, а что мне нужно сделать по-другому? А нужно делать по-другому, благодарить, платить, чтобы вам платили, уважать, ценить, понимать, что человеку нужно, дать, что человеку нужно, быть открытым и честным по-взрослому отвечать, что если со мной вот так, значит, я что-то не так. Что ты, спрашиваю, ей не дал, что она тебе не дает? Да я вот до нее и так, и хорошо, то я и, и вот угождал, и подушечки. Да ей не нужны сейчас подушечки, ей нужно думать о том, как, как э, детей воспитывать, И они а ты вот это катающаяся в этой коляске. Просто надо пересмотреть себя, что ты можешь сделать еще, чтобы тебя дети зауважали, жена зауважала. Понимаете? И так во всем. Я вас люблю. На консультацию по каким-то вашим проблемам разбираю, показываю, что нужно делать. Людей детскими э, вот этими установками, что кто-то виноват, я стараюсь не брать выясняю, что зачем, почему и таких людей не беру, потому что на таких времени тратить мало. Они привыкли забирать время других людей, они бедные и несчастные и им должны все. Понятно, да? Поэтому тот, кто хочет результат, идете на осознанную работу со мной бесплатно покажу, расскажу, прям прям разложу по полочкам. Захотите, пойдете со мной в программу, захотите там купите какую-то консультацию, если захотите нет. Вот почему люди не ходят, мало ходят, то очередь, а то пропали. А почему? Потому что послушали и поняли, что надо, наверное, что-то покупать. Да, надо платить, но лучше деньгами за свое развитие, за свои навыки, чем болезнями и инвалидностью. Понятно, да? Люблю вас. До встречи. Пока-пока.